Мотор, камера, прожектор, съемки нашей жизни, честная игра. И здесь не будет больше, каждый знает свою роль. Кто веселый скоморок, а кто король? Кастинг – наверное, самая сложная часть актерской работы. У тебя нет никаких предлагаемых обстоятельств. Часто ты не знаешь, с кем ты там столкнешься. Что будет за режиссер, что это за проект. Что они ждут. Иногда они хотят кого-то очень молодого или очень активного. Ты задаешь себе вопрос каждый день: нужен ли ты этой профессии? И стоишь ли ты ее? И можешь ли ты в ней дальше жить? Дмитрий Медведев, 12 лет, номер три. Я закончила роте Гитис. Работаю в российском Извините. академическом. Следующее. Я актриса. Вы мне даже роль не дали договорить до конца. Я знаю, что нужно режиссеру. Следующий. Ну что, опять эпизод какой-то, роль бандита. Правильно идет? Какая роль бандита? Правильно. Сквозная роль, командир батальона. Федя отобрал твою фотографию. Ну понятно, ты меня мог предупредить сегодня. Вот я вечером договорился с ребятами идти на спектакль, да? У меня 4 часа окно. Я, Мне я ехать тоже, домой переодеваться. Я тоже работаю. Я, я уже приедет, 3 часа ты. спал. А что ты, ты сделал делал что, 3 часа? Это не важно, что я делал, я работал. Ну как не Я знаю, как ты работаешь. Я вообще забыл, да, что Михаил Александрович я продавал, Я всех короче на Варшавовском среде. Без луков. меня борт убил. Бригади вот, Плохая примета. Саша, Саша белый. Да Саша хоть белый. Серый, Саша Такара. Идем. Идем. И что там? Мы сейчас зайдем, опять будет куча народов. Все по времени. По времени. Все по времени. Смотри, Орловский, ты у меня допрыгаешься. Здравствуйте. Меня зовут Антон Студенков, мне 28 так, лет. Антоша, номер 13. Пауза. Поучи текст. Давай, давай, давай. Сергей Саныч. Добрый день. Здесь становится все нормально? Боже здравствуйте. мой, здравствуйте. Да. Говорим в камеру, Пожалуйста. на вас. На камеру. Правильно стоим? Да, хорошо. Да. Все хорошо, да. Чуть не даешь. А, как представляемся? Что говорим? Имя, фамилия, номер, какую роль, так, роль на. Мы играем? Ну, постарайтесь Это, надо. Все Это надо. надо. Можем? Да. да. Добрый день. Апрельский Сергей, 67-й год рождения. Номер? Номер номер поменяй. Извините, номер можно изменить? Тринадцатый. Ну, конечно. Еще, первый. Номер первый. Апрельский номер первый. Можем? Да. День добрый. Апрельский Сергей, 1967 год рождения. Номер, номер один. Роль командира батальона. Какого батальона? Ком, командира? Третьего батальона. Бата батальона Какого третьего? А, простите. А, а, Федя где? Федор, Федор Сергеевич, Сергей. режиссер здесь. Какой Федя? Федор Сергеевич, режиссер. А, а, извините, у вас проект как называется? Проект-кастинг. А третий батальон где? Ну может выше? Орловский, заколебал там уже. Серёж, вот на третьем этаже, ну, ну ошибся. Ну. Подождите, Сергей Александрович, так может и у нас для вас что-то есть? Денег нет, отстань! О. Пап, а мы сможем ремонт сделать в этом году? Сделаем ремонт. Вот закончишь школу, поступишь в университет, и мы обои поклеим. Пап, ну давай хотя бы ковер снимем. Чем тебе ковер не угодил? Мы же повесили, чтобы тепло было. Пап, ну сними, мне даже сфоткаться негде. Вот иди на кухню и фоткайся. Ага, и будут называть меня тогда не хранительница ковра, а хранительница это мой. Ты в интернете твоем, что ли? Нет, это для кастинга. У нас же нет денег на портфолио. Хорошо, вот скажи, зачем портфолио для врача? Вот зачем? Пап, а. я врачом хотела стать в шестом классе. Я уже с седьмого класса занимаюсь театральной студией. А. а сегодня я была на кастинге. И мне сказали, что я очень фактурная. И что нужно срочно делать портфолио. Но оно пипец сколько стоит. Так это развод для лохушек. Ты пойми, вот насмотрелась вот рекламы я Вообразила себе звездой. И все... Ой. Бесплатно никто делать не будет. Ну, Это конечно, только ты я. можешь ходить на работу и деньги не приносить. А. Ага. Ты решила уже отца потрекнуть, да? Я виноват, что денег не дают Я же закодирован даже. Все. Мать придет, скажет с ней, тогда сниму. Вот ты. Привет. Привет. Привет, моя такая. Хорошая. Ты знаешь, у нас тут новость есть. А я дочурка, хочет стать актрисой. Дочурка. Да, а? Ну, ты хорошо подумала. Мам, ну и говорила же, что я во в поступаю. Это что получается? Отец узнает, как всегда, последний. Слушай, а может она нам скоро ребеночка принесет? А мы даже будущего мужа не видели. А? Давай-ка ты ерунду не мели. Мам, я попросила его снять ковер. А он тут такую демогогию разлет. Что, по я когда просила снять? Когда? А? Когда? А полгода назад. Так мне не тяжело снять, но там выцвело и... 15. Вот, вот. Как раз обои новые поклеить. О -о -о. Да? Между прочим, ребенок в третий класс ходил, а -а -а. когда последний раз это осуществлялось. Ей подружек может причем стыдно привести? Все, все, хорошо. Я сниму, но клеить будете вы. Да, между прочим, наша народная артистка еще портфолиум хочет. Ну, портфолио сколько а -а -а. стоит? 15 тысяч. 15 тысяч? Доча, это 500 долларов. Мам, ну ты знаешь, сколько актрисы зарабатывают? Да кто у вас актрисы? А Люся моя в рамке знаешь, сколько зарабатывает? Люся. 20 тысяч. Да она травести престарелая, Люся. Доча. Ваша. Что прочее, мы с ней ровесницы. Мам, Мам я не хотела. Мам, подожди. Мам, Мам смотри меня, пожалуйста. Вот возьми, вот здесь нажми. Хотя бы здесь, давай. Вот. Главное, чтобы картины не влезли. Вот так, да? Чтобы картины не влезли. Я крупнее. Какое что у меня красивое выросло. Да, мама. Ты настоящий папарацци. Я не понимаю, <смех> ты мне что чем приволок, сколько бабла, сколько времени на казнь потратили а?